Всем здорово С праздником С Днем Великой Победы Решил записать Видосик тут для вас За окном дождь Прошу прощения за звук Сильно выделываться Сейчас тут не буду по-быстрому Просто записать, осветить тему Ситуация следующая Захожу в ангар Поиграл Решил прокатиться на Тандерболте и замечаешь, экипаж пересаженный с 54 1 пересаживается со штрафом. Смутился, не понял. Не понимаю, в чем дело. Thunderbolt премиумный должен пересаживаться со штрафа. Потом выясняется, что 54Е1 стал тяжем. Когда я это проспал, я не понял. Ладно, суть не об этом. Напишите, ребятки, в комментарии, кто... Кто в курсе, когда это произошло? Решил написать данный вопрос в чат, в общий. Уточнить, когда он стал тяжем. Вроде всегда был СТ. Захожу в общий чат. И что я вижу у вас на экране? В общем, в чате у нас рекламируется левый сайт, и рулетки, лохотроны. Причем, видите как написано, что сайт меняется, то есть сообщение подогнали под размер окна. И все спокойненько идет рекламка левых сайтов, прямо в общем часть, прямо в клиенте игры. Никому это не мешает, никто это не останавливает. Все, в чате тишина, так кое-кто в клан приглашает. И рекламка рулеток. Я был в шоке. Стал писать в чат, что за спам. Сразу начало это прекращаться. И потом уже я это пишу. И все, потом куда все делось То есть пока кто-то Не обратил на это внимание Всех это устраивало Призываю компанию ВГ Обратить на это внимание Выявить нарушителей своих модераторов Наказать Давайте разберитесь, что за беспредел это просто трэш, Я не знаю, не передать словами К вам же, ребятки, обращаюсь отправить эту Ссылочку на данное видео В ЦПП, пусть разбираются Давайте их заспаем Пусть решает проблему. Конечно же, еще раз предупреждаем. Ни в коем случае не приходить по этим ссылкам. Все это развод, мошенничество, лохотрон. Будьте бдительны. Так, ну как бы на этом и все. Репост, лайки, колокольчики. Сами все знаете. Все, всем привет, всем пока. Всех еще раз с праздником. Субтитры победы победы, Ура, ура, ура. Всем пока.